Удачный Нынче выдался денек Хотя погода На удивление И как-то непонятно Мне все как-то невдалек Что вдруг случилось В недоумении. А может мне приснилось Что-то, что я не пойму Может погода Повлияла Наверное все же Оставаться одному скорее бы солнце Васияло. Да нет же Все нормально Что же это будет? Судьба готовит Мне сюрприз Что это будет? Очередной судьбы каприз Но я надеюсь, я это все переживу, я не поддамся, и от судьбы я убегу. Открой окна, Настеж, и друзей я позову, устроим праздник. Время, забуду скуку Случилось что? Случилось что? Да нет же, все в порядке Что же это будет? Судьба готовит мне земли что же это будет? Сюрприз, что же это будет? очередной судьбы каприз, но я надеюсь, я это все переживу, я не я от судьбы я убегу. Что же это будет? Судьба готовит мне сюрприз, что это будет? очередной судьбы каприз, но я надеюсь, я это все переживу.